В микрорайоне «Самолет» готовится вступить в строй новая школа. До начала нового учебного года осталось чуть больше месяца, но строители не сомневаются – Работы будут закончены в срок. Сегодня глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий ознакомился с состоянием нового учебного заведения, где полным ходом идут завершающие работы по окончательной отделке учебных классов, пищеблока и столовой, коридоров, актового и спортивного зала. Мы вот в очередной раз посетили школу «Новостройка». Вот в микрорайоне мы называем микрорайон «Самолет». Это территория рядом с Зенецким шоссе. Активно последние годы развивается – вот эта школа, она на 1100 мест. Я думаю, что школ подобных в Любрицах нет. По той лишь причине, что мы же все совершенствуем. И сегодня, наряду с появлением новых материалов, новых технологий, еще есть требования сегодня по современным школам, именно по объемам пространства, как коридоров, классов, все, что связано с общественным питанием между столовая. Это актовый зал, и вот здесь актовый зал на 725 человек, и он настолько красивый, добротный и технологически удобен, я думаю, что многие города позавидуют такому залу, как и залов не везде есть в домах культуры. Поэтому хорошая красивая школа добротная. Здесь по сути все работы на стадии завершения идут отделочные работы. Понятно, что после строителей надо все это дело отмыть, вымыть, вычистить. Это нормальное явление. Поэтому у меня нет сомнений, что 1 сентября школа начнет свою работу. У нее будет не обычный профиль, как средняя школа, это будет инженерно-технологический лицей, учебное учреждение среднего образования, такого технического развития. Именно здесь специализация будет таким инженерным наукам, все, что связано с IT-технологиями в области программных продуктов, в области инженерной мысли. То есть здесь ребята будут получать как бы первичные навыки с точки зрения инженерии. Сегодня я оцениваю, что это очень востребовано, и ребята здесь могут получить достаточно углубленное знание. Я думаю, что это будет одно из лучших заведений не только Люберес, и не только, думаю, Московской области, потому что вот такие учебные заведения – это достояние всей России, это абсолютно оправдано я так думаю, что те, кто придет в эту школу учиться, они все это увидят своими глазами. Это будет гордость тех ребят, которые здесь будут учиться. Практически полностью у новой школы, а точнее инженерно-технологического лицея номер 29, благоустроена территория и построен спортивный городок. Остались последние штрихи, и 1 сентября новое учебное заведение примет своих учеников.